الله الحمد الله الر بالعلمين والصلت صل على شر فيبياء والمرسين على نبينا محمد الله عليه великое бедствие القيا а. великое бедствие это 101 сура Количество аятов в ней 11. В ней 11 аятов, 101 сура. «Аль-Кари'а» «Великое бедствие». «Аузу билляхи, мина шайтан раджим бисмилляхи ррахмани Рахим, «Аль-Кари'а» «Великое бедствие». Далее Аллах Таля спрашивает. Малкария. А. а что такое великое бедствие? Малкария. А. Ма? Что такое? Что? Малькория? А. Что такое великое бедствие? Вама адроке? Малкария. А. وَمَا أَدْرَكَ И откуда тебе знать, что такое аль кария Что такое великое бедствие? И откуда тебе знать, что такое великое бедствие? Смотрите, Аллах Субханава сначала сказал, назвал аль кария потом спросил, потом еще раз спросил, Дважды спрашивает, что такое аль кария и откуда тебе знать, что такое аль кария Это указание на важность, важность этого э, дня, этого судного дня аль кария Это тот день, в который люди будут подобны рассеянным мотылькам. Яума. Якуну насу кальфараш эль Яума. Тот день. Вот это аль а» это тот день. Яума якуну насу Когда будут люди кальфараш. Кальфараш, аль это мотыльки. Аль-мабсуз, рассеянные. Как вот бабочки летают, рассеянные мотыльки. Кто влево, кто вправо, кто вверх, кто вниз? Кальфарашель мабатуз. Я умаякуну насу. Кальфарашель мабатуз. Это тот день, в который люди будут подобны рассеянным мотылькам. Я умаякуну насу. Кальфарашель мабатуз. Я умон. Это день. Я умон. День. Яумун день. Альмабсус рассеянный. Мабсус. Басса. Мабсус. Альфарош, Альфарашу. Это мотылек. Саранча. Альфарашу. Кяна-якуну. Был-будет. Кяна-якуну. Я умаякуну насу, а нас мы уже знаем. А нас по 114-й суре это люди. А нас, я умаякуну насу, Кель фарош. Кель? Кя? буква кя впереди, это сравнительное. Как? Кел как мотыльки. как саранча, аль-мабсус, рассеянная. Ватакуну, та ку ну, а л ё ба не, а к не, И горы такуну, ну, будут альджибалю, л это слово джабаль, гора. Джабаль, джабаль, много гор. И будут горы это опять сравнительное. Как? Аль-игн. Игн это шерсть. Игнун – это шерсть. Аль-манфуш – изношенная. Износилась. Аль-манфуш. манфуш аль игн манфуш Уатакуну. Аль-джибалю. ль Аль-манфуши. А горы будут подобны изношенной шерсти. Аль-Джабалю. Аль-Джибалю. Гора. Горы. Аль-Манфуш. Изношенная. Аль-Манфуш. аль, аль Шерсть. аль Шерсть. Аль-Манфуш. Изношенная, аль манфуш или изношенный. Фа-амма, ман, сакулят, Мавазинуху. вази что касается ман, того, фа ман, что касается того, кто. Или чьи сакулят мавазину, сакль от слова сакыль, сакулят, тяжелыми его будут мавазинуху. Весы от слова мизан. Мизан мавазин. мавазину гу. Гу его. Что касается того, чьи весы окажутся тяжелыми. Фамма Фа сакулят. Мавазинуху, что касается того, чьи весы окажутся тяжелыми, чья чаша добрых дел будет тяжелой. Фамма-мансакулят Значит, здесь. Ман ⁇ это тот, кто. Ман тот, кто. Сакулят будут тяжелыми. Сакулят. А также еще придет обратно этому слову. Сакулят тяжелыми, а хаффат легкими. Будут легкими. весы Мизан, мавазин. Фахуа, фи, риша, тирадая. Фахуа, то этот человек, то он будет фи ещетин в жизни роды я довольный блаженной роды аллаху ангу как часто мы говорим это слово роды аллаху ангу да будет доволен имя аллах им или имя аллах роды аллаху ангу или роды аллаху ангу фагуафи еще и то он прибудет в жизни блаженной фахуа фи и еще фи и еще фахуа и он а еще жизнь роды тун Блаженная. Довольная. Он будет доволен в этой жизни. Он будет доволен в той жизни. Ваама ман. Хаффат мавазину. Ваама ман. А что касается того? Ваама ман. Что касается того? Хаффат легкие легкие весы которого будут Мавазинуху, зиногу хафат мала зиногу у хафат мала что касается того чьи весы окажутся легкими Ваммаман, амман хафат мала зиногу фа то его ум его мама его матерью гу его фа ум гу гу это его ум um, это мама фа и и тогда его мама будет гавия гавия это пропасть гавия пропасть то его матерью станет пропасть его матерью станет гауя, пропасть. Фауммуху, гауя. Гауя – это пропасть. Уммун, уммуху, уммун – мама, уммуху – его мама. Вама адрока, магия. Откуда тебе знать, что это такое? Вама адраке. Магия. Вама адраке. Магия. Что тебе знать? Откуда тебе знать? Что это такое? Магия. Откуда тебе знать, что это такое? Вама адраке. Магия. Нарун. Хамия, это нар, огонь, Хамия, который пылает и сжигает. Хамия, Нарун, Хамия, Нарун, Хамия. Великое бедствие. Что такое великое бедствие? ал кария И откуда тебе знать, что такое великое бедствие? Маль-Кария. Откуда тебе знать, что такое великое бедствие? Это день, в который люди будут подобно рассеянным мотылькам. Это день, в который люди будут подобно рассеянным мотылькам. А горы будут подобны изношенной шерсти. А горы будут подобны изношенной шерсти. Что касается того, чьи весы окажутся тяжелыми, Что касается того, чьи весы окажутся тяжелыми, то он прибудет в жизни блаженной. То он прибудет в жизни блаженной. А что касается того, чьи весы окажутся легкими, а что касается того, чьи весы окажутся легкими, то его матерью станет пропасть. Его матерью станет пропасть. А откуда тебе знать, что это такое? Это огонь пылающий. Пропасть – это огонь пылающий.